У нас есть с Джоннисом группа ВК, ссылка есть в описании, заходите, ржите с а не вспоминать, что было в прошлой серии, или не надо? А ну, мы незамедлительно начинаем ]で. начинать. Здрасте. А мы начинаем свой сюжет долб... Долбоебизма. Это заключительный стрим из нашей трилогии <tober> Долбоебизма, который посвящен <ш cap> прохождению Майнкрафта, <герв> а в частности мы будем убивать дракона. Это завершающее видео из цикла наших телепердач. Вот именно, что пердач. <сесс> Тут такой пердач был в конце предыдущей серии. Этот молодой человек, ни краем ни Джоннис, ни краем ни пострадавший, взорвался, будучи под грибами. а вот! Я сейчас просто захожу на серваке и думаю, а чё я голый и посреди дома. Каждый уважающий О, себя навик держит у себя дома как минимум одного голову Джони. Я мое. Это что же, я в доме хозяин сейчас. О, повезло, повезло. Кроли и э, Алло. Я хотел про нюанс. Сталкерский анекдот. Я расскажу ее в стиле моего одногруппника. Ну, у него своеобразный стиль рассказывания, скажем так, таких анекдотов. Короче, вот представь, Жень, что я тебе сейчас в жопу ставлю член. Вот подумай, у тебя в жопе член, и у меня в жопе член, но есть один нюанс. И, и костер потух. Я не хочу думать. Я, <с я, <с я походу зря сегодня это всем рассказывал, что я буду разговаривать с другом, потому что это что-то не то. Нет, вообще не себе представляю. Скажи мне, ты где сейчас? Не тебя встретить можно? Я... Не надо меня встречать. Я сейчас помню, что это какая нахер лошадь. У меня есть лодка, которая может двигаться по земле. Капитан, попутный ветер, время улетать кукухой или как там было? Капитан, попутный ветер, время отплывать, кукухой, куку Я свой какули каждый утро плаваю, понимаешь? Вот это вот все, это все твои грибы, понимаешь? А где мое? Вот твое говнище в этом днище. Блин, я теперь после видимо после вот как я Ведьмак играю. Я сейчас чувствую, я сейчас какую-то магию буду использовать. Я хочу этот тебя испытали магию игния. Где-то тут мы кончили. Кончил свое Это существование ряд. Джонни под грибом, который был взорван навиком. А -а -а. Гори, ясно. Грибы горят, а? Прикинь, а? И а поход под дожили. грибами. Опять. Грибы у него горят. Трубы горят. Знаю, я тут. Лети! Так, ладно, давай я копать пошел. Под грибом надо было копать, да? оказывается. А, это был волшебный гриб, ты понял, а? Да! А, я знаю, что ты под, нет, под дешевыми не сидишь. Ой, я копался! Я нашел. О, я, я нашел я, твой я... задний проход! Это, нет, это... А, это скилет, я, тупу, я тупу Я тупо, Ебейший композ просто! Я впервые такого слышу. Я нашёл, где ты сундук нашел. Помоги! Помоги! Я слышал бар. Я выхожу за поворот, а он тут такой стоит, тусуется. Я прям в него вошел! А он как. Этот зомбиаш упал на меня. Господи, че ж вы такие пугливые? Я обосрался, я просто привык, что у меня нет алмазной брони. Я зашел, и там такое бомбическое удовольствие стоял смотрело на меня. Я даже не среагировал на него. Иди сюда, к нашему сталкерскому костру. Слово сталкеринки. Нань просто еще другое значение. Тот, кто преследует. Да, да, да. Вот. Тебя сталкерили, что ли? Вань, вот, вот, скажи, вот, вот, вот признайся сам себе, кому ты нахер нужен? Худа, на, <Башки> а, да что ж такое? <с myös> Я б тебя натянул стрелой, <смех> это на тебе. Где-то сверху. Лови пилюш. У, у меня пол хп, пол хп. А, блядь! Ну что с него взять, а? Ты сказал пол хп, а тот военка, да я начал отпускать клавиши мыши. Ну хана твоим кроликом, ну тут кровные вражда, вам, ну иди ты, а. Стой, забирай весь уголь, который есть только у меня, только не трошка. Угол, блин. Забирай любой угол. Сука, а. Второй месяц, да, я уже в институте учусь, меня еще никто дедом не назвал. Потому просто там уже все такие уже к минимуму совершенно люди. Ну есть один несовершенный. Никаких шуток про педофилию. Педофилия это вопрос, которым нужно заниматься серьезно. Интересно, книжные плотки горят? Ты драк. Ты туши. Я нет, хренов, туши давай. Ката горит? Да вы боевики Я говорю, черт угад. Черт, книжные плотки горят. Идиот. А вот ты, Торин! Гори, гори, ясно. Мне так нравится этот звук. Это за Драхмера тебе. За тебя и за Сашку. Я тебя хоть раз убил на этом севере? Нет. Этот сервак мой. И что? Властью, моем... данный мне сервак... советом джедаев. Это Это я, ваш сенат. Вот мои грибочки. Блять, я упал почти в лаву. Правда, правда. О, я, я родился. О, о, а, Крипер за окном. Я, я, я, я, я, тоже такой, я тоже такой прикинь, я такой подбегаю, смотрю криперы. Вот я также в тот раз. Я нашел. Да, поднимайся второй этаж. Лифт не работает. Я главное видел, что эта дверь такая невзрачная какая-то. Так ты где-то что-то жевал? А что ты жевал? Я желал не видеть тебя здесь. Пошёл. Да ты задолбал! О, привет. Как? Как? Как? Отдай стрелы, пожалуйста. Вот чёрт, да? Отдай стрелы, скотина. Отдай. А ты отдай стрелы. Ой, ты почернел? Потому что я злости я тут. Молодец, спасибо. О, oh, привет! Ah! <свят> Сейчас кто-то умрет... Сейчас прольется, чья-то кровь... Прольется... Блються... Неужели я теперь не увижу Любви своей моя любовь... Моя морковь... <свят> век я твой, моя ah! морковь! Я описывался случайно. Навер! Что? ничего. Ты где, тварь? Откуда стрелы вылетают? Джонни, они. Они прячутся в темноте, как тот негры замело. А ну, падла! Вылезай! На по шапке! О, я совсем пошл! Не надо, Твою ж мать! Где я? Вот он, вот он. Все, пошел пизду. Я тебя кончать буду, если ты... Хорош. Ой, блин. Я хотел, я, короче, как выгор... хотел такой вбок нагнуться. Чтобы ты... Нагнуться он хотел, чтобы мыло свое поднять. Но не тут-то было. Стрела настигла его. Стрела. А вот он. О, хорош, хорош. Знаешь, ты такой черненький сливаешься, и тут какой-то момент появляюсь я. Ладно, все, давай, погнали наверх. Я нашел эту парашу. Ты хорош! Это Не, ты... ну ты тварь! Зайгерианская мразь! Я его достану! Это ты тварь. О, зок, сука! Адшот! Ой, подожди, там кто-то, там даже кто-то пишет что то а -а -а, реклама, короче, нас... Чел сразу понял, с кем имеет дело, он понимает, что мы херовые ютуберы, и нам надо идти на вебкам. Соответствующую информацию по развитию нам выдал. Человек, короче, обманывает, у него на канале ничего нет, никаких чатов, так что расходимся, пацаны. Я я, я сделал за вас всю работу, я Давай, уже все проверил. Давай беги уже! Я, я не могу, я колонный. <свят> я, я, я иду. Джанис у нас сегодня бегает, пресс качат, отжимания, стрелы выпускат. Давай, погнали. <свят> я... <свят> а, не иду, <свят> да. Обожди. Я так понимаю, в дверь надо было пройти, да, вот мимо этой колонны. Да, Это да, не да. твой шест? А, да, это мой шест, я на нем каждый день тренируюсь, и не только тренируюсь, но и отрабатываю свое. Вот понимаешь, почему у меня такие сильные горловые связки? Потому что я растягиваю их часто. Что? Глаза? В таких случаях необходимо говорить. Глаза! Глаза! Глаза! Жень, а у тебя есть огненный стержень? Они дома. Блин, какого черта? Джонни Джонни Джонни Есть гениальная идея. Подожди, подожди, ты Брат, друг, ты мне нужен! Ты мне нужен! Иди ко мне, брат! Я люблю <с тебя, Джоннис! Я люблю тебя! О, ты зачем воду разлив, все разлетелось? Ну ты задолбал. Жень, друг, по-братски, возьми огненный стержень. Где я тут видел порох? Пошла тяжелая артиллерия. Он меня задолбал конкретно. И крипа, крип, крипа. Иди сюда. Два крипера. О, криперуша. Зайчики мои. Кстати, зайчики. Аллах бабах! Карченых сейчас прям передо мной прыгнул, мне прям в душу смотрит. Это он смотрит я на убийцу вижу. своих погибших родственников Я ненавижу песок Знаешь это? Я, я ненавижу песок Но он все так Ой. же сыпется Ой. из меня изо дня в день Я убил всех Мужчин, женщин, детей И я уничтожил их будто животных Я их ненавижу Я не хотел третий раз умирать, а ты меня заставил И меня в на порядке Тебе уже привычно, ты дорогу уже знаешь Знаешь, очень трудно привык к тому, что когда тебя убивают Обивают тебя, как правило, один раз в жизни. <смех> как, как точно, как точно, как, блин, <смех> как, как точно, да блин, да что это деменция какая-то. Он нас деградирует, быстрее, он деградирует на глазах, <смех> быстрее спасайте его, скорая. ночь, чтобы эндермена найти. Я вижу его, Ваня, Ваня, я его вижу. Смотри в глаза, глаза он. смотри, тварь, когда с, со, со старшими разговариваешь. Собираюсь. С него ничего не выпало. <смех> Твоя зомбака под грибами ебутся Под разлучай их. Я что изверг? <смех> если бы я того, я бы тоже разозлился, если бы меня разлучили Кончать их моего... пора Подожди, а вот насчет кончать сейчас? Во-во-во, смотри Будем зажигать <смех> А ты что не умер? <смех> Это была не настоящая любовь Если бы была бы настоящая, они бы умерли в один день <смех> Да вот, В один Давай проверим, настоящая ли у нас любовь. Привет, Где? Прям лицо. Возьми мой меч. Еще захотел меч его взять. Да -мое, это Руслан и Людмила! Да иди ты со своим Русланом с Людмилой, пусть они свои мечи сами друг другу берутся. Во-первых, чисто практически, меч только у руслан. Но мы с современной адаптацией же пользуемся. Мы русские, у нас не Netflix. Свинка, свинка, обед. Ням-ням-ням-ням, delicious. Mm, delicious. Я сейчас oh. хотел пошутить. Свинина для мусульманина это деликатезно, и что-то подумал. Oh, Блин, если идет дождь, тогда эндермену по вообще не найдем, что ли. Мы их у... видим, мы их не споймаем. Сочные сочки. Сочные носки. Я, знаешь, мистикой же смотрю. Да. У него просто стал выходить я... я сейчас вспомнил, там у Пикачу, атака удар носком. Муха у, у дома. Удар колбасой! насколько может? Может быть наскоком, но там произносилось именно что носком. Блин. Ну, его мой. О! Ни хуна я улетел! Ты где, тварь? Ебой, я попал. Ты такой бежишь, да? И просто пропадаешь, ты невидимый. У тебя засвет пропал. И тут я слышу дзиндзи. Это мой колокольчик. Меня... Это звоночек. Понимаешь, какой я профессионал? Какой анал? Профи-си. Б. он типа. Б, бы здоров. Ты его наш... короче... Ты че, дурак? Лети лесной олень к моему отеню. Лети лесной олень свою страну, оленью. Это ты про себя поешь, походу? Походу, да. Скажи, как все было. Я понял, как это все было. Найди мои вещи, найди мои вещи, срочно. Сохрани. Спаси, сохрани, спаси, сохрани. А где ты умер? Я ж не знаю. Близко. Естественно, меня там нет. О, зато я нашел эндермен. Охуеть! Ты Не надо, что ты так Ты чё, с ума Я добыл! Добычек! Ууу, моща! Моча! Ваня, я в дерьме, я в дерьме. Это с одной стороны эндермен. Тут два маленьких зомбиша. Помнишь от большую лужу на острове? Да, это ты настал со страху. Давай беги сюда! Этот... Э, Андермен! хе хе А Убей его! Ты дурак! Уйди, дурак! А, дай львазы, дай львазы. Нет. В смысле нет? Твоё ж мать! Дурак. Ура, победа! Ребята, мы дожили до этого момента! Ура, товарищи! Господи. А! такие черные. А как он сквозь блоки-то прошел? Красава? На Минус одна! Надо добыть эндер глаза, короче, Лайфхак от, от Невика, просто. Смотри. Второй взорван. Второй взорван. Второй взорван. Ваня, он на меня нападает. <свы> Ваня! Иди ко мне! Иди к спа Четвертый взорван! Ваня! Идиот. Я тебе говорю прийти? Я тут подумал, может стоило делать кровать на острове, а? Если я умру, значит я умер. Твою ж мать! О, я не умер. Он меня бахнул, и я уже вверх по экспоненте полетел и также быстро упал. Чем выше задержишь нос, больнее тем больнее упадешь. Я плыву. Можно тут тут можно быстрее брать. А если я возьму с собой лошадь, она прибавится лошадиные силы? <свят> Километры мне в час. <свят> да ты гений! Ты покинул гон. <свят> вот это я У понимаю меня... скорость. <свят> я разогнался, что я вылетел с сервера. <свят> <свят> <свят> Просто взял и не уехал с сервера. Ты готов зайти на сервер или нет? Я пытаюсь. У меня Minecraft, во-первых, не запускается. У меня диспетчер задать сидит. Похоже, тебе вообще прессово убить. Убей его ради меня. Убей его. Вы готовы, дети? Да, <свят> капитан. Я не слышу. Так точно, капитан. Кто? Кто в шипы сейчас умрет? Дракоша. Он меня ударил, у него последняя пимпочка осталась от ХП, ты понимаешь? <связывая> ну все. Прощай, мой друг. Я убиваю тебя. До свидания. Мой. До свидания Ура, ребята. Свидания. Ура, товарищи. Спустя три телепердачи. в виде стримов с нашим нереальным долбоебизмом. Мы сделали это! Ура! Ура! Ура! ура! 65 уровень! Яйца! Где мои яйца? Сейчас добудем яйцо, это самое главное. Теперь ты можешь держать яйцо в руках. Кажется, а какой-то исторической другим. личности такое уже было. Эта серия была для меня страданием. Я рад, что этот... Этот, вот, этот закончился. С вами были ваши неподкупные. Ваши любимые, надеюсь, на это. Товарищи, видеообзорщики, видеоблогеры, херово-блогеры, майнкрафтеры, uh, херомантеры и еще много каких-то слов. Я страдавец, страдающий за весь этот грешный мир, Джоннис Дог. Великомученик. Великомученик сервера Nebicon. Uh, этого летсплея Джонни Для Я вас снимал, делал этот стрим, настраивал его и делал еще многое-многое. Мой товарищ, мой компаньон. Мой кто-то еще лучший друг и москвич, который все время заводится на О студии «Невикфильм». И мой неподражаемый сопутник всех моих телепередач, опытный дыркоискатель, грибной наркоман и лучший друг Джоннис ДОГ. Здесь зрители аплодируют, аплодируют. <смех> Кончили аплодировать. <смех> Пошли нахер и удачной <смех> встречи.